Итак, будет ролик о речи Дона. Дона, как же э, все-таки, э, чтобы она у вас выпала? Что же делать, чтобы у вас хоть раз в жизни упала Дона? Я думаю, это легко, но для меня это му скука. В общем, если хотите, то давайте начнем. В общем, Дона. Что нужно сделать? Подписаться на канал, поставить лайк и смотреть, что будет. Значит, Дона, как мы знаем, что она ранний доступ открывается к... Там... Кристалл нужно заплатить и все. Ну, я знаю, что у вас нет денежок, так что нужно... Э, а можно мне посмотреть? Ну-ка, нажму-ка я. Не, нельзя все-таки. В общем, первое вам гайд. Также на лузе можно выбивать. Только вот, как вы знаете, у меня есть другие браунеры Да, именно другим есть в и а может запасть кто быть? дона правильно? Так что создавайте кучу-кучу аккаунтов и собирайте на аккаунтах 5000 кубков. А если у вас будет 10 аккаунтов и ход на 10 аккаунте будет дона а остальные аккаунты вам вообще не нужны, то пишите мне лично сообщением. Я там хотя бы аккаунт с там раздавать аккаунты. там, конечно платный, бесплатные то, в общем, пишите личные сообщения, показывайте аккаунт, такая, чтобы вас там не обманывать, меня не обманывать, ну, может, какой-то сайт придумать. Возможно, посмотрим, в общем. Э, у нас есть, эм, кто ли О, о, ну такой в общем, в фазе, в фазе, только один персонаж. стоит здесь аккаунтов и просто чисто играть по фану там до... я в фазе набрал, как я помню, до 3000 кубков всего аккаунта вы собираете, собираете и собираете также ролик у нас есть, как эти звездочки, как эти сумочки собирать можешь посмотреть на канале этот канал RISK START как же выбить, выбить Дону? сейчас ее невозможно выбить, потому что она ранний доступ а ранний доступ, как мы знаем доступен только покупателям а потом уже можно да, можно выбить только не сразу. Через 10 дней выбиваем Дону. То есть, отдаём аккаунт, у нас будет Дона. Как думаете, записать мне ролик? Ну да, я же ютубер. Только неофициальный. Если я был бы официальный, я бы уже показал вам геймплей. Почему бы нет? Ну и ладно. Да, очень жалко. можно бы всем попробовать за одного персонажа? Нет, конечно, не классно было бы. Так бы все не играли зубу. И все, он бы попроб. Бы. В общем, понятно, что Дона, если хотите себе Дон, то сюда создавайте аккаунт и выбивайте персонажа, возможно, у нас будет фази. Но если вам не нравится, то будет Зайц, только нужно лихать 10. Ага, лихо 10. А Дона, какая лиха? Мне интересно. Да, мне тоже интересно, Давай узнаем. Давай узнаем сейчас. Так, заходим в профиль, нажимаем стаут, и сейчас будем статистику смотреть там лига. Так, значит, нас тут птица и крыса, так, упано, кролик, так, неизвестный, это говорят, скоро новый предмет, скоро новый персонажа, до скольки до 15. А где дона, а где дона, чтобы все знали, докуда давай им копить и так дальше. Нужна, конечно, компания. Упано, ранний доступ, седьмая лига. Ох-ох-ох можно вас что круго классно бин также еще бинт, ранний доступ так что еще добавили которые все не знаю кстати э, тут мы должны еще одна персонажа добавить к пингвину шестой там ранг левел лихом в общем ждите упадает или не упадает и посмотрим трубка о, косточка для здоровья. Вторая лига. Ну, почему мне не выпало? Нужно создавать новый аккаунт, и там, возможно, у вас выпадет. Также эти персонажи. Всем удачи, всем пока. С вами Макс Риск. Подождите, стоп. Так, лисица. Брюкс. Как я помню, что там должна быть еще. Моли. Лисица мне нет, конечно. Моли. Кстати, а каждый ран там, да что? Так, смотрите. Максим монет за бой. Четыре. Четыре. Четыре. Пять. 5 пошел, 5 пошли, а кубки, а кубки, смотрите, Легендарные ящики, куча монет, стопаем, куча монет, а если у нас будет 8, так 8 из 8, так 9, смотрите, смотрите, какая у меня максимум у меня лихи 15-15, в общем, чем больше лиха, тем больше монет, тем больше выбить можно персонажей, так что жгите, всем спасибо за просмотр, с вами был Макс Рис, короткий видеоролик, всем удачи, всем пока.